Жилой комплекс курортный по ценам ниже рынка. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске жилой комплекс курортный, который находится в Аддере по ценам ниже рынка. То есть реально по ценам, которые прям по низу рынка. То есть тут очень много предложений на самом деле от застройщика, от инвесторов. Так вот, у меня есть целый список, и я выбираю оттуда цены, которые прям по низу рынка. То есть площади есть разные от небольших студий, от 5 с небольшим миллионов и до 65, по-моему, метров, кстати, с возможностью объединения. Живой комплекс курортный находится в Адлере на улице Ленина на ровном месте, где-то в 15-20 минутах пешком от пляжа. Вот один заезд. Это первый, второй корпус. Внизу двухэтажная коммерция вот с витражным остеклением. Там парковка и где идут люди, там второй заезд. Напротив улица Ленина и, соответственно, там и море. Вот здесь пункт Аханы и прямо по курсу с правой стороны уже открываются тут всевозможные магазинчики. Вот мини-маркет, что тут еще пока неизвестно. И смотрите, место абсолютно ровное, и у нас вот так пошли корпуса. Первый, второй, дальше третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. То есть первая очередь она с первого по двенадцатый корпус, и вторая очередь с тринадцатого по 23-й. И, как видите, тут вот стоят ограничители, то есть есть подземная парковка под каждым корпусом, есть вот тут гостевая парковка, а здесь между корпусами только зона отдыха. Кстати, школы, детские сады тут тоже рядом в пешей доступности. На территории будет множество всевозможных магазинов, в том числе сетевых. Жилой комплекс курортный состоит из двух очередей, то есть я сейчас покажу квартиры, которые в первую очередь. то есть они с документами, можно купить в ипотеку. Вторая очередь сдается в конце этого года, там тоже масса предложений, поэтому вы не стесняйтесь, звоните, пишите, подберу для вас именно тот вариант, который подойдет по вашим требованиям и, соответственно, бюджету. Заходим в подъезд, это спуск в цокольный этаж и, соответственно, на парковку. Видеонаблюдение, прям подъезды такие чистые, аккуратные. Кстати, все здесь сухо. Ну, смотри. Смотрим сами, да, смотрим, что сухо. <з <civils> <з <irony> Это парковка подземная. Вот заезд. Есть еще тут и вот такие кладовочки. Вот так выглядит жилой комплекс курортный с другой стороны то есть, другой торец. Вот он, заезд на парковку. И там на горизонте море. И, соответственно, проспект Ленина. Тут видно, что совсем недалеко. Давайте вот так еще покажу. Заехали вы с улицы Ленина. Тут припарковались, зашли, такие затарились. Проехали. Если у вас есть парковочное место, да, заехали, припарковались и поднялись к себе. В квартиру. То есть вот вы вышли, налево пошел пешеходный тротуар. Там же есть пешеходный переход над курортным проспектом. И вот здесь есть подземный переход. То есть по нему вы перешли, тем самым сократили дорогу на море. Напротив уже 13 и 14 корпус относится ко второй очереди. Там у меня тоже есть целый список инвесторских предложений по ценам ниже рынка. И вот тут современная, детская и спортивные площадки. Давайте вот так еще покажу. Напротив это первая очередь. Вот эта дорога, она будет идти в круга вот так. Вот это 13-14, корпус там 15-16, 17-18, ну и так далее пошли они вверх. Да, совсем забыл озвучить, что вот в 13-14 и корпусе, видите, вот этот первый, второй этаж, это коммерческие площади. То есть, соответственно, здесь будут располагаться всевозможные магазины и так далее, так далее. Такие же коммерческие площади есть в первом и втором. Все-таки решил взлететь на коптере. Вот посмотрите, как смотрится живой комплекс курортный с воздуха. Я бы сказал, комплексная застройка. На самом деле здесь был проект такой: что хотели строить и школу, и детский сад. И должен был быть здесь пруд с лебедями. В общем, такой проект очень интересный. Давайте вот так полетаем. Вот она в первую очередь. Связь с дроном нарушена. Ну, здорово. Пойдемте навстречу дрону. В общем, здесь, конечно, могут быть всевозможные глушилки. Давайте попробуем найти дрон. Где он у нас там? Подвис. Вроде недалеко улетел. А вот он вижу, вижу, вижу. Его на горизонте виднеется, соответственно, вторая очередь. Вот представьте, какая будет красота, когда это все достроится и какой будет ценник. Многие недооценивают сейчас еще живой комплекс курортный, а зря. А вот так еще крутанемся. Вот оно море, оно совсем недалеко. И вот улица Ленина. За улицей Лениной, ближе к морю, курортный городок. Закат, красивый закат. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое у вас отношение к жилому комплексу курортный. Просто многие, повторюсь, его недооценивают, а очень даже зря. Вот, как видите, большая современная спортивная и детская площадка. Напишите в комментариях, какой архитектура напоминает вам жилой комплекс курортный. Вот это почти 28 метров. Она более квадратная, то есть правильной формы с левой стороны санузел. Здесь кухонный гарнитур. Ну, в общем, студия. Преимущество в том, что она смотрит в более тихую сторону. То есть народ ходит там, и видите вход в подъезд с другой стороны дома. Что в этом литере, что напротив. То есть здесь более такая тихая сторона и правильная планировка. Правильная планировка, я имел в виду, что она более квадратная, потому что есть такие узенькие, как пенал. Вот посмотрите, как выглядит входная группа. То есть вот так вот можно поставить ротанговую мебель на балкон. В общем, жилой комплекс курортный у нас сейчас прям такой в топе, я бы сказал, по продажам. Это 25 метров. Планировка чуть поуже. С левой стороны санузел, потом кухонная зона. Она без балкона, но зато живая площадь больше. Вот такой вид. Этот корпус чуть ближе к морю. Все квартиры, конечно, показать не могу, поэтому подкрепляю планировки. Планировки разные, цены разные от где-то 5 миллионов 400 тысяч, если я не ошибаюсь. Повторюсь, у меня целый список э, квартир с документами, которые можно купить в ипотеку, поэтому вы звоните по факту, потому что цены могут меняться как в меньшую сторону, так и в большую. друзья и так это был жилой комплекс курортный и цены ниже рынка первая квартира которая была 28 метров она стоит 7 400 на сегодняшний день Которая 25 метров стоит 6 900 повторюсь все квартиры э, можно купить в ипотеку много квартир есть которые с полной стоимостью в договоре в общем рад буду ответить на все вопросы по телефону который появится на ваших экранах поставьте лайк за мои старания обязательно подпишитесь в мои соцсети если до сих пор не подписаны э, на YouTube надо поставить колокольчик чтобы не пропускать интересные предложения но у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока!